Приветствую любителей предметно-материальной истории, вынужден анонсировать и открыть новую рубрику «Чем и как реставрировать антиквариат?». В комментариях часто попадаются одни и те же вопросы, и мне очень неудобно, и также читателям и зрителям неудобно искать на какой-то минуте в каком-то ролике ответ на свой вопрос. Ответ на вопрос будет в оглавлении ролика и, соответственно, в видеосодержании. Это будут короткие ролики с конкретным видеоответом на конкретный вопрос. Вы просите больше снимать роликов с Петровичем? Ну, дело в том, что очень часто у Петровича в ремонте находятся предметы других антикваров. А так как, повторюсь, антикварный мир – это абсолютно закрытое сообщество – и светиться не хотят не сами антиквары, и э, запрещают, не то что не хотят, запрещают светить свои предметы во всяких там интернетах. Поэтому и ролики у Петровича я снимаю, когда у меня появляются свои собственные предметы, требующие ремонта. И в том случае, если я эти операции не могу выполнить самостоятельно. Жду ваших вопросов в комментариях к этому ролику. Оставлю его первым в плейлисте для того, чтобы не запутаться в ваших вопросах.